Привет всем и девочки! Сегодня я хочу поговорить про маску для волос, которая поможет вашим волосам быть красивыми, ухоженными, поможет при сечении волос. В общем, очень хорошая и прекрасная маска. Давайте начнем. Для того, чтобы сделать эту маску, вам изначально понравится. понадобится турбо, да, и кисточка, чтобы эту маску смешивать. В данный момент я использую вот такой вот баночку с кисточкой для окрашивания волос мне удобно так потом мне понадобится яйцо куриное одна штука, а именно желток вы отсоединяете затем вам обязательно понадобится мед в данный момент у меня мед застывший если у вас такая же ситуация я беру столовую ложку меда разогреваю его чуть-чуть да, чтобы он стал жидкий, добавляю в яйцо, хорошенечко, хорошенечко это все промешиваю да, до однородной массы. Затем я добавляю несколько масел, а именно это касторовое масло, я все кладу на глаз, затем я лью репейное масло. Фирма не имеет значения, какая вам больше нравится. У меня масло постоянно разное, разных фирм. В данный момент просто у меня такое оказалось. Обязательно бью оливковое масло в больших количествах. А также абрикосовое масло. Все это хорошенечко хорошенечко взбиваем, чтобы получилось однородное масло. Затем я это масло, маску. Наношу на все-все волосы, по всей длине. Особое внимание уделяю концам волос. Да, что самое важное. Затем я беру фольгу. Обматываю волосы, особенно вот, а, вот где-то от середины длины волос. Фольгу заворачиваю и одеваю шапочку для душа. В такой маске я хожу в течение часа. Вы можете ходить и полчаса, можете и два часа ходить. Это как вы посчитаете нужным. Потом я эту маску, смывая большим количеством воды, мою голову шампунем. Больше с волосами я ничего не делаю. Стараюсь сушить естественным путем, если на это есть время и возможность. И когда волосы у меня высохнут, я больше ничего на волосы не накладываю. Потому что волосы и так хорошо расчесываются после такой маски. Волосы здоровые, блестящие, приятные. Кожа головы чувствует себя прекрасно и хорошо. В общем, очень хорошая, замечательная маска. Попробуйте, я думаю, вы будете рады. Делитесь своим мнением, впечатлением. Может быть, вы как-то похожую маску делаете. Тоже поделитесь, напишите мне. Давайте пообсуждаем. Спасибо за просмотр и пока!